Всем привет! С вами Мототек, и сегодня у нас обзор нового мотоцикла Benelli TNT 300. Наконец-то мы дожили до того дня, когда из Китая нам действительно приезжает хорошая техника. Многие из вас скажут, что в Китае это не серьезно. Но давайте посмотрим на мировые бренды. Apple мы считаем американским, хотя собирается он в Поднебесском. Так и мотоциклы Benelli. Они собираются в Китае на заводе QG. Хоть главным условием слияния Денели и Кудзан было то, чтобы мотоциклы Денели собирались исключительно на итальянском оборудовании и менеджмент компании был исключительно итальянским. Перейдем непосредственно к мотоциклу. Мотоцикл классно стрит в ультрасовременном дизайне, в котором явно подчеркнуто его итальянское происхождение. Использованы дорогие качественные материалы, которые приятны на ощупь и достаточно эластичны. Красная рама, смещенный моноамортизатор в правую сторону скрытая выхлопная система придают подросток дерзкий и агрессивный вид. Эргономика рассчитана на людей с разным ростом и отличается высоким комфортом. При моем росте 1,70 м мне на нем комфортно, но также выемки бака рассчитаны и для высоких людей, то есть есть куда спрятать свои ноги. Удобно будет как водителю, так и пассажиру. Для пассажиров установлены специальные ручки. Конечно, если вы едете с девушкой, лучше сказать, что за них держаться нельзя. Пусть держится за вас. Пульты управления достаточно стандартный для мотоциклов. Здесь, на левом пульте, у нас указатель поворота, дальний ближний свет, аварийная сигнализация, сигнал, мигать дальним. Правый пульт – кнопка «Стоп-двигатель», включить освещение и клавиша «Старт». На приборной панели мы видим тахометр, температура двигателя, часы, скорость уровень топлива, вылоденный путь. Здесь мы видим датчик давления масла, работоспособность инжектора, дальний свет и нейтральная передача. Также есть дубляторы поворота. Инженеры позаботились о том, что на мотоцикле могут ездить люди с разными размерами рук. И они выполняют ручку ступечным регулятором первочетного положения. И вы можете поставить под вот свои пальцы. Рама типа трелис. Обладает отличной жесткостью и небольшим весом. Также обеспечит оптимальное расположение узлов мотоцикла внутри нее и облегчает сервисное обслуживание. Теперь возьмемся за двигатель. Это 300-кубовый двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения с рядным расположением цилиндров. оснащен двумя распредвалами и восьмиклапанной головкой. За систему питания этого мотора отвечает инжектор демфы с двумя дроссельными заслонками по 38 мм каждая. Системой автоматической синхронизации. Мощность на валу составляет 38 оходим мм. Также в нем установлен масляный фильтр тонкой очистки внешний, доступ к которому очень хорош. КПП шестиступенчатая с ногным вступлением. Мощность на заднее колесо передается через 525 сальниковую сетку. Выпускная система выполнена полностью из нержавеющей стали, как и полагается, и скрыта вся полностью в пространстве рамы. Спереди у нас стоит вилка перевернутого типа с диаметром пера 41 мм, ходом 135 мм, она регулируется по жесткости. Тормозная система – это два плавающих диска диаметром 260 мм. Работают в паре с двумя четырехпоршневыми суппортами. В базовой комплектации тормозные шланги установлены армированные. Задняя подвеска – это смещенный пневмо моноамортизатор с ходом 120 мм, с полным набором регулировок. Тормоз также дисковый. Ну что ж, мы проехались на мотоцикле по городу, впечатления только положительные. Динамичный, бодрый, маневренный, хороший мотоцикл. Пик мощности достигается на 7000, и я считаю своим долгом выехать за город на нем и попробовать его в режиме трасса. Так же, как и в городе, на трассе мотоцикл показал себя с наилучшей стороны. Мы достигли 160 км в час, и это никак не повлияло ни на устойчивость, ни на с мотоцикла. Освещение заслуживает отдельного внимания, стоит хорошая фара по, по городу на скорости 140 км в час, успеваешь все рассмотреть, все видно и все безопасно.